Так, ну что, все детали отмыл. Сейчас поеду. Нужно будет шлифануть клапана, так как состояние клапанов, если честно, оказалось не очень хорошего, не в очень хорошем состоянии. То есть клапана нужно по хорошему шлифануть, чтобы была плоскость идеальная. Вот вам к примеру один клапан, да? Попытался я его шлифануть напильником, хотя бы вот этот сверху вот этот слой бортик снять, вот, видим, да? По-хорошему, по-хорошему, клапан должен быть полностью гладким, здесь вот, по, здесь, то ли с расходом, то ли того, что шлифовали постоянно, клапана нужно, вот этот бортик, его быть, в принципе, не должно этого бортика не должно быть, а он, а он есть. Поэтому ничего хорошего в этом нет, У и клапана придется вот переход этот просто сглаживать чтобы это все было полностью, ну, перехода, чтобы не было. То есть седло должно остаться, да, но вот это вот, вот переход, вот этот бортик, его быть не должно. То есть как минимум нужно его просто-напросто лишнее снять. Лишний вот этот бортик. И в дальнейшем также еще придется хочу заметить это выпускные клапана маленькие по состоянию седел да вот мы видим седло сверху притертое а внизу нет это говорит о том что слишком маленькая площадь именно седла то есть по факту она вот она идет все вот это место должно по, по, по хорошему быть седло, оно должно быть целиковым, а здесь и седло, оно не до конца вот в этом месте. Вот это буквально на каждом. Здесь то же самое. Вот на вот этом многоступенчатое само седло, оно неравномерное. И это сейчас со шлифовщиком будем все это решать. Что делать? Ну, в принципе, что он скажет? и буду делать если он скажет что все нормально и так пойдет то конечно ну так в принципе более-менее но нормально но это вот поверху если поверху приложить оно еще ничего вот. прилегает даже не выступает есть, конечно по-хорошему так так то вроде бы и нормально но одно я заметил, то что седло, сам клапан он, блин, неравномерный. Он везде неравномерный. Поэтому нам нужно добиться того, чтобы все седло было ровное. И сам клапан был ровный. А так он получается притертый в одном месте. В одном месте, да? Вот сверху. А вот этот бортик, он тоже ничего хорошего не сулит. То есть это говорит о том, что притерто только сверху. сверхняя верхняя часть вот это вот это место. По факту притерто должно быть вся вот эта юбка. Вся юбка. То есть по факту клапан не до конца притертый. И вот в этом основная проблема. Есть. То есть слишком маленькое соприкосновение именно с площадью. Ну что, поеду. Сейчас вместе с блоком решим вопрос. Уже проконсультируюсь. Но если в принципе человек не скажет, что так в принципе пойдет. Я сам не моторист. Поэтому если мне человек скажет, что нормально, не заморачивайся, все прекрасно. Шлифану просто клапана чуть-чуть и оставлю так, как есть. Если он скажет, что лучше исправить, то исправим. Но в данном случае такого быть я э, не должно быть. Продолжаем. Итак, всем большой привет, мы продолжаем ремонт мотора, и сегодня мы уже будем его собирать. То есть, долго или коротко ли мне репетировали мотор, мне реставрировали, сделали зазоры нужные для моей головки блока выставляли, шлифовали пятаки, и в принципе. Я считаю, работу должны были сделать хорошо Все, конечно, покажет время Но сегодня я буду говорить уже о болтах затяжки То есть, если вдруг вот которые, Те самые болты, которые крепят саму постель головки Хочу уточнить одну, один нюанс Если вдруг вы соберетесь Например, сами действительно протягивать болты И что нужно будет учитывать при этом самом Погнали. А начнем мы с того самого момента, с моих самых болтов. Есть, с какими мы будем работать. То есть, если мы возьмем мои старые болты, да, которые у меня здесь были установлены, то мы столкнемся с одной простой проблемой. Старые болты не все в хорошем состоянии. Под впускные клапана у нас идут вот короткие болты, под выпускные идут длинные. Так как постель неоднородная. Ну, то есть, в чугунном блоке постель неоднородная. То есть, смотрим состояние самих болтов. Внимательно, если посмотрим, да, болты, в принципе, были чистые. Ну, естественно, я... маленько запылились, но смотрим состояние. Если мы обратим внимание на состояние болтов, то они уже, в принципе, с виду уже ненормального качества. И что нужно сделать, и как проверить самые болты на состояние. То есть, можно ли э, достичь нужного момента затяжки в том случае, если вы на, на, начнете ее притягивать. Я вам могу с точностью сказать, что если бы болты были протянуты без динамометрического ключа, а этим вы не добьетесь, то есть, как бы, скорее всего, вы можете сорвать все болты. Это во первых. А во вторых, после демонтажа болтов вы просто на помойку. Вот примерно возьмем вот такой вот болт, да? Так, смотрим. По внешнему виду вроде бы как бы нормально, резьба и резьба. Но если мы сравним <кх> с целым болтом. Да? Если внимательно мы посмотрим, можем посмотреть то, что резьба задротая. Так, фокус, фокус. Вот он. Резьба задротая. Как это проверить? Мы берем болт, накладываем вот таким вот образом друг на друга и смотрим на свет. Вот таким вот образом попробуем, да, вот одной рукой неудобно делать резьба сама по себе должна полностью сходиться вот состояние смотрим здесь э, резьба ну по внешнему виду вроде бы сходится, то есть она должна зуб на зуб попадать со всех сторон причем то есть мы складываем вот этот вот она смотрим видим да то есть вот на полную резьбу Запихали сюда и полную резьбу Посадили сюда Резьба Блин, фокус уже все Резьба вот по, внешней, по внешней части Уже Не попадает На резьбу То есть если Мы возьмем целый болт Такого не будет Вот мы смотрим да? Вот она не до конца, то есть резьба уже вытянутая. Нет, этого не может быть. Еще как может. И только потому, что резьба вытянутая, у вас не получится э, нужный момент затяжки достичь. Резьба вытягивается здесь вообще на распай, потому что она здесь довольно-таки мелкая. Если мы возьмем, например, целый да, болт, вот, например, вот. Это вот комплект болтов. И мы положим вот так же, резьбу на резьбу. Мы обратим внимание, что вся резьба полностью попадает зуб на зуб. И это показывает о том, что болты полностью в исправном состоянии, и их можно устанавливать. То есть мы можем ее развернуть, то есть как бы вот так. Это все полностью, да, видим. Зазоров нет. Резьба не вытянута, и все здесь прекрасно. То есть все нормально и эти болты можно ставить. Что я хочу сказать. Новый комплект болтов, 10 болтов идет, 5 на, на, впускные, э, на, впускной, э, на впускные клапана и 5 на, впуск, на выпускной. Э, э, комплект стоит 1500 рублей. Если вы в принципе собираетесь э, нормально делать двигатель, чтобы у вас не было... Э, постель перетянутая там э, самой прокладки ГБЦ, то есть чтобы прокладка если не, не будет перетянута, а будет протянута равномерно, ваша прокладка будет жить довольно-таки долго, и проблем с ними не будет никакой. Да, кстати, не забудь поставить класс этому видео, поделиться с друзьями, а также подпишись на остальные мои каналы. Это Яндекс.Дзен, это Телеграм, Инстаграм, ВКонтакте, все ссылки будут в описании. А мы продолжаем. Если вы адекватный человек, я считаю, обязательно все болты проверить на состоянии. То есть вы возьмете какой-то один целый болт и относительно него, например, уже можете откалибровать все болты, которые... Ну, я вам могу с точностью сказать, что вам в любом случае придется покупать э, целый комплект новых болтов, чтобы не было проблем со старыми болтами. Так как я уже посмотрел, все мои старые болты полностью коррозией покрыты. Блин, они вообще в какашку все сделаны. И поэтому я не думаю, что вообще э, получится установить эти самые старые болты. Я их, если честно, устанавливать не буду. Я купил комплект новых болтов, я считаю, что если делать, то делать надо э, качественно. Всяко, во всяком случае делаешь для себя. Ну, если даже если было бы не для себя, в любом случае я бы сделал это качественно. Поэтому имейте в виду, если болты вытянулись, ни в коем случае не ставить их назад в, в голову. Э, потому что у вас не, до, вы, не получится достигнуть нужного момента затяжки в нужном месте. Следующее. Перед тем как устанавливать вот такие самые болты крепления головки блока, рекомендую смазать их маслом, то есть не прямо целиком вместе с маслом, но, то есть вы смазываете их с маслом, даете лишний ему стечь, чтобы там лишний... зачем вам лишнее масло там, то есть лишнее стекает, вы спокойно устанавливаете уже промасленные болты и потом протягиваете то есть не, не делайте никак по-другому а именно промасленные болты вы устанавливаете в блок то есть если у вас не будет нужного момента затяжки вы, у вас ничего не выйдет То есть вот такая проблема э, очень часто такая проходит если вы на сухой попытаетесь запихать и сделать нужный момент затяжки у вас нифига не получится Поэтому обязательно смазывайте болты маслом перед установкой. Причем смазывать болты нужно не только вот эти, но и болты самих бугелей. Это делать нужно будет обязательно, для того, чтобы болты в нужный момент затяжки был. Великолепный план Уолтер. Кому видео было полезным, поставьте класс, подпишись на канал. И если действительно тебе видео было полезным, Поделись эти видео с другом, если вдруг кто-то собрался сам себе делать мотор. Всем спасибо за просмотр, я буду собирать свой двигатель дальше, всем пока.